Всем привет, с вами Александр. Покажу вам сегодня тихую улочку Марины Ростковой. Находится примерно 2,5 километра от центра Калининграда. Смотрите, здесь кованые еще сохранились заборы. Это район вилл Амалинау. В начале 20 века немцы построили здесь район из вилл. Расскажу, сколько стоит здесь жилье. Вы можете, в принципе, даже поселиться на вилле. Некоторые виллы переделаны. И теперь они как многоквартирные дома. Сейчас мы дойдем до такой одной виллы. Называется Допель -вилла. Вот она. У немцев это здание выглядело совсем по-другому. Наши достроили третий этаж. Марина Росковая 7.9. Здесь один подъезд, но раньше было два подъезда Поэтому вот так вот и осталось 7-9 Как бы 7 и 9 дом Вот первый этаж Эркер Это еще было при немцах Второго этажа не было Там уже была крыша Здесь правее на углу На втором этаже была башенка То есть второго этажа не было, там была башенка Третий этаж это уже пристроен И здесь вот слева вот эти окна на втором этаже, они были у немцев, а третьего этажа не было. Разноуровневая кровля была, достаточно интересное здание было. Вилла построена в начале 20 века по проекту архитекторов Фридриха Хайтмана и Франца Краа. Изначально вилла имела башню пристройки многоуровневой кровли Фахверх. Фахверх представляет собой каркас, образованный системой горизонтальных и вертикальных брусьев и раскосов с заполнением промежутков камнем, кирпичом, глиной, а также другими материалами. После военных годов здание утратило многие элементы и был надстроен третий этаж. А рядом с этой бывшей вилой продается на улице Марии Росковой 4 полдома вот этих вот с небольшим участком земли первый и второй этаж 150 квадратных метров я увидел объявление на одном из сайтов в интернете что продается полдома к этой продаже я отношения не имею если кому интересно то найдите это объявление в интернете давайте пойдем дальше смотрите какая крыша это сохранившаяся еще немецкая крыша немецкая черепица многие домики здесь переделали в советское время уже под квартиры. Дальше я вам расскажу, сколько стоит квартиры еще. И сколько в среднем здесь можно купить квартиры. Но сразу скажу, я не продаю квартиры. Выхожу на проспект Победы. Метров через 300 будет парк Центральный. Или как мы его называем, парк Калинина по-прежнему. Потому что раньше он назывался парк Калинина. Плиточка еще немецкая, пожарный гидрант. Дальше пойду по улице покажу. В этом здании поликлиника была, сейчас она переехала рядышком здесь. Вот видите какой тротуар? Домики интересные, если их привести в порядок. Поликлиническое отделение номер два городской больницы. Здесь раньше было. Опять немецкая плитка. Вот представьте, столько лет? Некоторые люки с немецкими надписями. Вот сейчас я вот покажу. Штайнфюрт. Кениксберг. Также есть современные здания, не так давно их построили. Ростковый 12, а на Ростковый 14 продается квартира. Я видел объявление, точно не помню, на каком сайте. У нас в Калининграде в одном доме может быть сразу несколько номеров. То есть каждый подъезд – это разный номер дома. Многие приезжают в Калининград удивляются, что у нас так. Обычно в российских городах дом, и там дальше идет корпус, там подъезд один, подъезд два, подъезд три. А у нас, видите как, дом 12-16. Один дом, и в нем как бы, получается несколько домов. Каждый подъезд считается домом. 16 -й. Вот в следующем, четырнадцатом 14 14-м, продается... Квартира. Значит, двухкомнатная квартира, 42,8 квадратных метров. Первый этаж, два разных объявления. Видимо, один от собственника, другой от агентства. На одном объявлении 2,350, на другом 2,5. Ну, так себе ремонт, в принципе, более-менее. Вот в этом подъезде. Так что, если кому нужно... Кто хочет жить вот, вот в таком вот доме за два с половиной миллиона, давайте в подъезд зайду. Так, достаточно темно. Прямо квартира вся квартире. Дверь к двери, видите как. Довольно-таки аккуратно. не знаю дорого это или дешево там два с половиной или два триста пятьдесят за квартиру сорок три квадратных метра давайте пройдем еще немножко дальше тут видите прямо рассыпается балкон в принципе в этом районе я вот посмотрел прикинул по ценам за два с половиной миллиона можно купить квартиру примерно 45 квадратных метров. Это будет так себе ремонт. Если совсем там все убитое, то будет дешевле. Если нормально, то будет подороже. Но это вот такого плана домах. И здесь и новые дома, но их очень мало. Там будет, конечно, очень дорого. Выхожу на улицу Кутузова. Красивые домики. Улица Мария Росткова закончилась. Немножко здесь еще покажу вам, пройдусь. Видите, какие домики. Здесь бомбоубежище внизу. Даже открыто. Нет, я не полезла. Я всегда лажу куда-нибудь. Видите, какой грязюка. Сегодня у меня нет плана планах лазить по таким местам. Улица Кутузова. Очень хороший район. Это, наверное, одно из лучших мест для жизни в Калининграде. Кто, конечно, может себе позволить. Но если вот так купить что-то не в очень хорошем состоянии и отремонтировать, то вполне может быть. Даже некоторые квартиры продаются с небольшим участком. Поэтому неплохое место. В следующих видео продолжу рассказывать об улицах Калининграда. Буду показывать жилые комплексы. Так что подписывайтесь, если кому это интересно. Всем пока. С вами был Александр.